Всем привет! На связи Надежда Шедрухина. Я успешный интернет-предприниматель, счастливая жена и мама, которая на протяжении последних трех лет помогает таким же мамам, как и я, не имеющего особого стартового капитала, не имеющих каких-то связей начать свой бизнес в интернете. И сегодня я хочу с вами, с вами познакомиться поближе, рассказать более подробно о себе. И дело в том, что у меня есть большое желание. И большое желание это моё много путешествовать. И я очень много где была, я очень много где да, чего видела в этой жизни. И всю жизнь у меня была мечта, чтобы у меня была работа, с помощью которой я могу много путешествовать. И смогу работать с любой точки земного шара. Но, как говорится, у каждого человека должна быть мечта. И я очень долго была убеждена, что моя мечта останется моей мечтой. Потому что я четко понимала, что бизнес это то, что надо, что дано не каждому. То есть для того, чтобы открыть свой бизнес, у тебя должен быть либо очень богатый муж, либо богатые родители, либо какие-то хорошие связи. Либо ты должен быть очень таким, знаете, наглым, пронирой, иметь уметь да и идти по головам для того чтобы что-то открыть именно поэтому я на шестом курсе института пошла работать в магазин розничной продажи женской мужской и детской одежды и работала я на разных позициях имела разные заработные платы в том числе я была и на руководящей такой маленькой позиции и зарплата у меня была очень высокая на тот момент да и все вроде прекрасно и замечательно, но было одно маленькое но. Когда я приходила домой, у меня было только два желания. Поесть и поспать. Моя работа, несмотря на высокую зарплату, меня дико выматывала. И мне абсолютно не оставалось времени на себя. Да, конечно, я могла себе позволить путешествовать. И мы с мужем даже один-два раза в год обязательно куда-то выезжали, но этот отпуск пролетал настолько быстро, и знаете, я считала дни до этого отпуска, но он наступал настолько быстро, а также быстро заканчивался, и все начиналось сначала. Но опять же, я не понимала, что есть какие-то другие варианты, поэтому я была убеждена, что после рождения ребенка, когда моему сыну наступит полтора года, я вернусь на свою прежнюю работу. Но когда родился мой сынок Илья, моя жизнь буквально перевернулась с ног на голову, и я стала абсолютно другим человеком. У меня поменялись, поменялся приоритеты, поменялось видение на жизнь. Я поняла, что моя прежняя работа и мой ребенок — это вещи вообще несовместимые. Потому что, безусловно, детки болеют, и я буду часто отпрашиваться Она больничная, и руководству это не будет нравиться. Мне придется постоянно находиться на своей работе, и я смогу мало уделять времени своим детям. Да и вообще, как мне научиться совмещать глажку, стирку, уборку и работу, да еще и воспитание ребенка. У меня тоже не было ни малейшего понимания. И когда я начала искать другие варианты, начала делиться со своими подругами, друзьями, знакомыми о том, что у меня такая вот ситуация, и что я хочу что-то другое. Знаете, что говорили мне большинство людей? Надя, но ведь так живут все. Успокойся, не переживай. Не ты первая, не ты последняя. И ведь действительно, дорогие мои, так живут огромное количество людей. Дом, работа, дом, работа, отпуск один-два один, раза в год. И все. Но я продолжила свои поиски. И вы знаете, я нашла выход из этой ситуации. Я пересмотрела, да что тут скрывать, даже перепробовала огромное количество вариантов удаленной работы на дому. Создание своего бизнеса на земле и создание бизнеса в интернете. И я нашла выход. И я выход и этот выход называется сетевой маркетинг. И это не тот сетевой маркетинг, который вы сейчас себе нарисовали в голове. Когда нужно ходить с каталогами, кому-то что-то навязывать, втюхивать или рассылать спам в социальных сетях с предложением о работе или э, делать товарный оборот постоянно, я говорю именно о красивом, грамотном, качественном бизнесе, при котором люди сами просятся к вам в команду и начинают вместе с вами строить этот бизнес. В своих видео я буду рассказывать вам о своем опыте, о том, как я строю этот бизнес, какие препятствия у меня возникали и возникают на этом пути, и какие у меня есть достижения, какие у меня есть падения, какие есть взлеты И обязательно я буду рассказывать о психологической точке зрения, потому что создание своего бизнеса подразумевает... Определенное мышление, которое тоже нужно в себе, в себе развивать. И если ты сейчас смотришь это видео и понимаешь, что тоже хочешь поменять свою жизнь, это замечательно. Потому что нам с тобой по пути. И если у вас, дорогие друзья, возникли какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, эти вопросы в комментариях. И я обязательно отвечу на них в следующих видео. А если это видео было для вас полезным и я смогла немножко по-другому да, показать вам возможности ведения бизнеса, то ставьте лайки, делитесь моим видео с друзьями. И давайте дружить также. Э, подписывайтесь на мой YouTube канал. И теперь также давайте дружить в других социальных сетях. Ссылочки вы найдете в описании к этому видео. И следите за моим, за выходом моих новых видео. Увидимся, до скорой встречи!